стумиры, тесты лыж черные хоть убейте, не знаю что за лыжи, которую я сейчас тестил разряд универсалов, в вы видели для меня пока на сегодняшний момент это не вот, что могу сказать про лыжи, лыжа мне не понравилась хотя в какой-то момент она была абсолютно в принципе, близка к такому хорошему катанию Значит, это классический такой вариант лыжи одного поворота одного радиуса, то есть есть вот один какой-то режим, в котором она мочит и дальше за него она выходить не хочет это очень достаточно скоростной режим у этих лыж то есть вот когда вы если если грубо говоря если бы я катался только на положниках на при этом как бы у нее нет никакого преимущества на разбитом склоне особого потому что она жесткая достаточно а, если бы я катался на положниках то это был бы вариант потому что лыжа быстрая радиус поворота у нее достаточно большой и идет она в общем-то в, в нем хорошо единственное что вопрос что как бы вот как бы, что делать на каких-то крутых участочках или там на крутых склонах, и сможете ли вы мочить а, так, как предлагает эта лыжа, в том радиусе в том режиме. Вот тут я сильно сомневаюсь. Вот. И в чем минус этой лыжи? То есть вот до этого у меня уже сегодня были в этой категории лыж, которые были быстрые, и мне они понравились, им поставили хорошие оценки. А это я поставлю плохие оценки. Почему? Потому что она не предлагает других вариантов. То есть, когда мне, грубо говоря, надо на ней зажаться на каком-то крутом участке, она вот это делает очень плохо, она дубасит в ноги, она не хочет этого делать, она проваливается, она пролетает все равно на сами своими мимо, прорезая кашу, да, мимо того радиуса, который я хочу, мимо того маневренности, да, мимо контроля. И она не позволяет мне реально вот ощущать себя в контроле, ощущать себя в балансе со скоростью и находиться в какой-то зоне комфорта своего. А Притом в зоне комфорта по всему И по скорости, и по ритму катания И по физическому какому-то состоянию И по усилию управления лыжи И по зоне комфорта того, что она лыжи отрабатывают э, в ноге То есть вот в своем радиусе они идут как тр трактор То есть реально все Склон такое ощущение, что выравнивается они просто мочат, да? Все отлично фигачит как только ты их выводишь за свой радиус, все, какая-то вообще начинается катастрофа. То есть они начинают очень чувствовать все неровности склона. Точнее, не они, а ваши ноги, да. То есть они все это в ноги говорят, то есть как бы начинают вам через ноги намекать, что, дружище, там, это вообще не та тема. Поехали отсюда или давай ускоряйся, как бы, или выходи на какой-то вот, какой-то радиус и все. И либо мы тебя сейчас задолбаем. Вот, отдачи в лыжи я не нашел, как бы, то есть она есть, но она где-то на какой-то там глобальной скорости. То есть такие лыжи для такого мега... У, у, упертого такого катания на скорости все без вариантов, поэтому как бы естественно я эту лыжу на, выкидываю из своего рейтинга и вообще как бы не рекомендую никому потому что у меня нет ответа на, с ней в рамках нее, да, нет ответа на вопрос а что делать, если как бы скорость недоступна и мы не можем и некуда и никак и не зажаться, да, то есть вот, контроля на ней нет а, и мне поэтому как бы все, вот, вот так вот. но ну, тем не менее, как бы, видео ставьте вот так Потому что это не я делал эти лыжи Я делал это видео и делал эти тесты И работал, в общем, для того, чтобы вы могли выбирать лыжи хорошие И кататься хорошо, и получать удовольствие Вот, но призываю вас больше кататься Все-таки меньше зависать в интернете То есть, лыжи все-таки лыжами Но в катании не только от лыж зависит удовольствие И драйв, и азарт, и фан, который мы получаем в горах Все, давайте встретимся в горах на склоне в катании Пока!